Всем привет, это Спасибо за Фрагбро и я хотел поговорить по поводу моего канала и по поводу видео по Сурвее и Варфейсу. Я заметил, что очевидно, что игроки Сурвариум когда выходит видео по Варфейс начинают активно их дизлайкать. Вывод такой, что если тенденция сохранится если вы не будете заходить Просто на видос с Warface, а просто его открывать, ставить лайк и можете выходить. Если видео по Warface не будут набирать лайки, и если сохранится тенденция вот с этими дизлайками, то я просто перестану выпускать видео по срыве, потому что мне канал абсолютно ничего не приносит. Подписчики толком не растут. В YouTube каналы я не вкладываюсь абсолютно. Я делаю это просто для вас, для контента, чтобы вам было интересно, чтобы просто кто-то смотрел, не знаю, как я играю, и писал комментарии, да? Вот, но последнее время, как бы, у меня получилось так, что много подписчиков с и они руинят мне статистику канала по Варфейсу. Вот, мне это абсолютно не нравится, и мне такие подписчики не нужны. Если вам не нравятся мои видосы по Варфейсу и вы их дизлайкаете, то нахуй валите с моего канала, просто и все, Вот. А если вы хотите, чтобы видео по срыве выходили дальше, и это не было последним видео по срыве, то не пленитесь и просто заходите на все мои видосы, ну, то есть, которые выходят новые, да, вот вы увидели, вышел видос. Не поленитесь, зайдите, поставьте лайк, потому что... Мне это поможет набирать просмотры роликов по Варфейсу. Вот. А сейчас у меня, блядь, 40 ебаных процентов лайков на видосах по Варфейсу. Я их, блядь, монтирую, я их, блядь, делаю. И они набирают по 30, блядь, просмотров. Потому что игроки сурвы зрители сурвы, они, блядь, дизлайкают мои видосы, нахуй. Все, на этом все. Надеюсь, вы меня услышали. Если хотите, чтобы я продолжал контент делать а, по серварю, то... Ну, в общем, вы меня услышали. Все, на этом все.